Первый раз. Стоял тихий солнечный вечер. Роман, возвращаясь с работы домой через парк, невольно присел на ближайшую свободную скамью, чтобы продлить наслаждение тихим шепотом листвы. В парке было немного народа, так как люди спешили с работы по домам, чтобы поужинать и отдохнуть после тяжелого рабочего дня за просмотром любимых телепередач. Но Роману не хотелось идти домой, где его никто не ждал. Телевизор с недавних пор уже не развлекал, передачи казались скучными и однообразными. Недавно от него ушла жена, с которой Роман прожил больше десяти лет. Он никогда не любил жену, даже женился потому, что Аня нравилась его родителям и потому, что все женятся. Детей они так и не завели. Сначала хотелось пожить для себя, а потом уже не получилось. В молодости Анна принимала препараты, которые повлекли за собой бесплодие. Сколько не лечилась она, все оказалось бесполезно. Врачи не смогли им помочь. Но Роман не сильно расстроился, ведь для того, чтобы принять ребенка, нужно было все изменить в жизни, а мужчина не любил перемен. Неподалеку на лавочку села молодая пара, на пальцах которых сверкали новые обручальные кольца. Они несколько минут молча смотрели в глаза друг друга, затем парень тихо произнес. «Я так люблю тебя. Мне кажется, что я готов весь мир изменить ради любви к тебе. Такое со мной в первый раз. И я люблю тебя», — донеслось до романа со стороны девушки. «Впервые в жизни мне не страшно говорить о том, что я люблю». Роман вздохнул и встал со скамьи. Он вдруг вспомнил, что когда-то в юности и сам был влюблен, но испугался нового сильного чувства и сбежал. Просто не пришел на одно из свиданий, затем на второе. Ему казалось, что девушка будет иметь слишком большую власть над ним, если узнает, насколько сильно он любит ее». И он сбежал. Больше роман не любил. Он даже постарался убедить себя, что и тогда это была не любовь, а только мимолетная влюбленность. Но сейчас эта молодая пара всколыхнула старые воспоминания, и на душе стало тоскливо и темно. Роман прошел дальше в парк и сел на скамью. Но сегодня ему не суждено было отдохнуть. На скамье. Рядом подсел паренек и неожиданно заговорил. «Здравствуйте! Я хотел бы рассказать вам о том, что Бог любит вас!» Начал парень, протягивая тонкую книжечку. «Кто меня любит?» — растерялся Роман. «Вас любит Бог, и он давно ищет с вами встречи. Бог хочет спасти вас!» — продолжал паренек, не обращая внимания на смущение Романа. от «Отчего же меня спасать?» – удивился Роман. «У меня в жизни все в порядке. Стабильная работа, свой дом, шикарная машина. Мне нужно завидовать, а не спасать». Роман очень гордился своими достижениями. «Бог хочет спасти вас от вечной гибели после смерти», – отозвался собеседник. «Прости, парень». «Я не хочу обижать тебя, но все это не укладывается в моей голове. Я не привык ничего менять в жизни. А верить в то, что меня любит кто-то невидимый, это немного странно, согласись. Так что оставь свои проповеди и свои книжки для других». Паренек встал со скамьи и задумчиво проговорил. «Мы так много вещей в жизни делаем в первый раз, но хорошие вещи мы можем сделать» а можем и отказаться. А плохие сами находят нас, и от них мы, к сожалению, не можем отказаться». Он вздохнул и ушел. Роман посидел еще немного и пошел домой. Вечер был испорчен. Сначала эта пара, которая напомнила ему о первой и последней любви, от которой он отказался, закрыв навсегда свое сердце, Теперь этот парень со своими странными речами. «Хорошие вещи!» – бормотал он себе под нос, шагая домой и словно споря с самим собой. «От плохих я тоже могу отказаться!» Придя домой, Роман по привычке включил телевизор, но ушел в другую комнату. Он не мог сидеть в тишине, хотя смотреть ничего не хотелось. Подойдя к столу, мужчина протянул руку за стаканом воды – Никаких других напитков Роман не пил, кроме натуральных соков и воды. Не курил и вообще вел здоровый образ жизни, собираясь прожить не меньше ста лет. Вдруг его рука дрогнула и схватилась за грудь. На лбу выступила испарина. Дыхание прекратилось. Роман не мог понять, что с ним происходит. После падения на пол он смог вдохнуть воздух. Боль в груди была невыносима. Едва дотянувшись до телефонного аппарата, он набрал скорую. Говорить мужчина мог с трудом, но адрес назвал. Затем все в глазах потемнело. Очнулся Роман в больнице, в реанимации. Вокруг была тишина, только тихо попискивал аппарат, показывающий его пульс. Заметив, что больной пошевелился, подошла медсестра. «Девушка, где я?» – одними губами произнес Роман. «Вы в реанимации, вам нельзя говорить», – ответила медсестра. «Что со мной?» – настаивал Роман. «Вам было плохо, вы сами вызвали скорую», – сообщила она. «Что со мной?» – настаивал Роман. «Я должен знать правду». «Не волнуйтесь так, я позову врача», – быстро ответила медсестра и вышла. Через минуту подошел врач, и Роман настоял, чтобы ему сказали диагноз. «Обширный инфаркт сердца». Этот диагноз был плохо знаком, но Роман понимал, что болезнь серьезная. «Доктор, я ведь всегда был здоров», – поразился Роман. «Я никогда не лежал в больнице». «Всегда приходится что-то делать в первый раз», — грустно улыбнулся доктор. «Вам повезло, что вы не лежали в больнице раньше». «Да, плохие вещи, они нас не спрашивают, даже когда приходят в первый раз», — вздохнул Роман. «Что вы сказали?» — не понял доктор. «Ничего, это я так подумал вслух». Еще раз вздохнул Роман, а сам подумал. «И почему я не взял эту книжку?» Может быть, сейчас смог бы узнать, как же познакомиться с Богом. Парень говорил, что он любит меня. Опять я упустил свой шанс почувствовать себя любимым. Доктор, я буду жить. Обратился он снова к доктору. Нужно всегда надеяться, начал успокаивать врач. А сердце Романа вдруг сжалось в предчувствии беды. Аппарат чаще отстукивал пульс, но лицо больного внешне оставалось спокойным. Доктор дал знак сестре, и та начала готовить шприц с успокаивающим препаратом. Через несколько минут доктор ушел, оставив Романа засыпать после успокоительного. Ночью Роман проснулся, словно от толчка. Казалось, кто-то невидимый стоит у изголовья, и просит поговорить с ним. Без сомнения, от этого существа веяло бесконечной любовью и нежностью, и он ждал. Роман даже понимал, чего ждет этот светлый человек. Его простого «прости», и «я хочу любить тебя так же, как ты любишь меня». Но Роман был смущен. «Наверное, я схожу с ума», — усмехнулся он. Чудятся всякие люди или духи, как странно все. Если бы я увидел его, может быть, я и попросил бы прощения, ведь я действительно не слишком правильно жил. Но я же не вижу ничего. Нет, я не привык с призраками разговаривать, — мысленно произнес Роман, и вдруг понял, что светлый дух ушел. Рядом с кроватью по-прежнему никого не было. Прошло несколько минут, как вдруг грудь сдавила новой болью. Дыхание прекратилось, и аппарат протяжно запищал, сообщая персоналу об остановке сердца пациента. Забегали медсестры и врачи, пытаясь восстановить работу сердца, но безуспешно. Роман вдруг увидел свое тело со стороны. Это было впервые в его жизни и эта картина совсем не обрадовала мужчину. В ужасе он оглядывался вокруг, всей душой желая вернуться в тело, чтобы получить еще один шанс, но безуспешно. Из теней появились странные полупрозрачные личности, напоминающие сгустившуюся тень. Схватив его, они поволокли Романа во тьму с причитаниями. «Однажды, но навсегда»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 Время для выбора закончилось. Мужчина сделал свой выбор.